В Шотландии, неподалеку от города Эдинбург, находится мост, который ведет из воды в воду. Это необычное строение на первый взгляд не поддается никакому логическому объяснению. Зачем шотландцы построили мост, который ведет из воды в воду? Но это лишь на первый взгляд. На самом деле все совсем иначе. Дело в том, что внешний вид этого моста напрямую зависит от расположения Луны и Солнца. Светила влияют на приливы и отливы, а под мостом находится крохотная река Биль, которая впадает в Северное море. Бильская вода – это течение, являющееся знаковым для одноименного небольшого поселка. Начиная с Логейт-Берн на протяжении 4,5 километров оно проходит непосредственно через деревню и наконец соединяется с заливом Белхейвен на юге Шотландии. Во время прилива биль и сам мост накрывает морская гладь, но в часы отлива мост работает как ни в чем не бывало, помогая людям перебраться с одного берега на другой. В этот период жители и гости деревни используют мост, чтобы прогуляться над небольшой речушкой и попасть на пляж Белхейвен Бэй. Туристы же предпочитают приходить к сооружению именно во время затопления, чтобы сделать необычный снимок. Не зря Белхевенский мост считается одной из главных красот здешних мест.